Итак, друзья, разговор пойдет о зрении. На самом деле зрение в той или иной степени имеет проблемы более 50% населения. Но еще какая-то часть, может быть, процентов 15 имеют проблемы со зрением, но об этом не догадываются и, или не обращают на это внимания. Считают, что это нормально. А на самом деле... Ненормально. То есть вопрос зрения действительно это серьезная проблема всей цивилизации, не только в нашей стране, это практически в каждой стране одинаковое положение. В чем, дело? в чем дело? Мы с Ириной уже много ломали голову над этим, почему же такая массовая проблема со зрением у людей? Ирина, может быть с этого и начнем, но ты сначала представься, расскажи о себе немного. А потом, в общем-то, э, вот этот вопрос затронем. Хорошо. Благодарю, Антон Александрович. Здравствуйте, дорогие друзья. Расскажу немного о себе. Я врач-офтормолог по образованию, сейчас являюсь преподавателем э, в Академии Антона Александровича и соавтором курса про зрение. И почему? Собственно, я к этому пришла. Потому что даже во время учебы в медицинском университете, во время практики у меня всегда внутри было такое ощущение, что человек он гораздо больше, чем вот то, что мы видим. Он не только... он выходит за рамки тех знаний, которые вот нам дают в медицинском университете. Это нечто большее. Поэтому вместе с медицинскими знаниями я всегда старалась познать и энергетическую основу, понять, почему же что-то происходит такое, что необъяснимо с точки зрения традиционной медицины. И вот такие мои поиски привели меня... В Академию Анатолия Александровича, где я стала сначала студенткой, потом преподавателем и сейчас уже с автором курса прозрения. И вот э, хочу тоже поделиться, не так давно я покинула компанию, в которой работала, в которой была, занимала хорошую должность и э, сопровождала, э, занималась обучением хирургов. Тоже по той же причине, потому что э, я увидела, особенно после первого потока курса прозрения, что... Э, Человек может самоисцеляться, самовосстанавливаться, просто ему нужно дать направление для этой деятельности. И в процессе как раз вот курса мы тоже увидели, что не только ну, все не так, как кажется, все гораздо шире, гораздо глубже, и мне очень хочется, чтобы как можно больше людей получили такую возможность самовосстанавливать, самоисцеляться. И вот одна из, наверное, самых таких распространенных и явных причин, почему так много людей, у которых проблемы со зрением, это и, конечно же, такие глубинные причины, и самое очевидное, что люди не умеют заботиться о своем зрении, они относятся к нему потребительски, они не уважают его. Ну, в том плане, что когда человек, например, Дважды, дважды в день каждый из нас чистит зубы. А вот э, к офтальмологу вряд ли ходит кто-то хотя бы раз в год. И вот э, это тоже э, такая одна из причин, почему люди попадают на операционный стол с запущенным случаем, почему они не занимаются проблемами на той стадии, когда они только-только есть первые звоночки, когда можно уже решать их, не доводя до какого-то серьезного вмешательства. Вот я думаю, что первая причина, она вот такая самая явная. Это вот такая, то есть потребительское отношение к зрению, к здоровью. Ну а дальше уже это все ведет следующий спектр. Ирина, я, ну, я буду иногда вмешиваться, ладно? Ты профессионал, а я, в общем-то, любитель в этой теме и пострадавший. Одновременно пациент и любитель. Так вот, я все-таки тему, поддерживаю, что потребительское отношение к зрению является действительно важной причиной, важной причиной того, что у, людей, у такого массового количества людей зрение не очень хорошее. Но, но, я давно уже задаю вопрос, а почему, почему все-таки такое массовое, носит этот характер, эти проблемы. Слишком массово. Ведь мы ну, не, и другими частями тела не так много занимаемся. Ну, зубы, понятно, их там 32, и там они все время в работе, все время в агрессивной среде. Все понятно там. Поэтому чистка зубов, даже и то, они всегда помогают. А вот все остальное, это мы не так уж ухаживаем, но тем не менее, это нормально живет и работает. А вот зрение... У большей половины населения оно плохое. Почему? И я давно уже стал подумать о том, что здесь есть какая-то глубинная причина. И вот возможно вы, друзья, этого никогда не слышали, но сейчас я скажу об этом. То есть существуют вообще программы, программы для того, чтобы у человечества зрение было не очень хорошее. И это тоже является очень важной причиной. Я бы даже вот эти две причины поменял местами. Первая причина все-таки те программы, которые людям закрывают глаза. Закрывают глаза на красоту жизни, на ту прелесть, на ту радость, которая для того, чтобы человек больше находился в страданиях. Но и дальше уже человек сам много делает для того, чтобы это зрение было его зрение было не очень важно. Ну вспомните, даже такие существуют выражения. Да глаза бы мои не видели. Ну и так далее. чего только нет на эту тему. То есть, а это же установки. А это же все не так просто. Ну и так далее. Но все-таки есть, еще раз говорю, на мой взгляд, вот есть такая причина, что в целом человечество хотят ограничить, ограничить в том, чтобы он больше страдал, меньше радовался, меньше видел красоты. Как ты считаешь, Ирина, есть это версия под собой места? Я, конечно, полностью поддерживаю. Есть такая версия, да. Угу. Ведь не на, не на пустом месте все это возникает. И да. человек, у которого нарушено зрение, он и не видит, и далеко не видит, и красоту не может наблюдать, и не может полностью выступать творцом в своей жизни. То есть он все равно является таким зависимым в какой-то степени от приспособлений, от очков, от линз. То есть здесь нет полноценного вот восприятия мира в том его объеме, в котором он может его воспринимать. Вот это, да, благодарю, что поддержала. Я вот об этом подумал тогда, когда у меня вот полностью пропало зрение. Это было сейчас уже, наверное, лет 11 назад или 12, полностью пропало зрение, причем, можно сказать, на ровном месте. Да, это было 12 лет назад, и я, я только тогда начал набирать обороты вот в этом направлении. Вышли первые там, там два десятка книг. Значит, я вошел в эту тему, тему развития личности, тему создания здорового тела у человека, здорового сознания, счастливой жизни, красоты. То есть, вот, пошел в эту тему, и довольно активно, и вдруг не раз, и я лишаю зрения. И вот тогда я подумал, стоп, ребята, что-то здесь не то. Не та причина все-таки, что я потерял зрение, вот, чисто какая-то внешняя. То, что есть глубинная, то что внешне не было оснований для того, чтобы я это потерял. А для того, чтобы меня просто остановить в этом... В этом в таком моем процессе движения вот помощи людям миру и еще меня убедило в этом то что когда врач после вот уже в центре я все обследовали все и она пишет заключение что мол, что в общем то и говорит пишет и проговаривает мол, современная медицина к сожалению не может вам помочь восстановить зрение, поэтому вам придется, в общем-то, смириться с тем, что с вами произошло. И, знаете, и здесь, ну, представляете, вот я сижу, и это слышать мне не очень приятно. То есть это приговор. Все-таки врачи, специалисты все обследовали по полной программе. Центр один из самых мощных в России. И тут она же говорит... Немножко даже другим голосом, как будто кто-то ей диктует. Но вы, Некрасов, найдете путь восстановления зрения и докажете нам, что это возможно. Представляете, она это говорит. Она, я думаю, сама шалела, так я-то ее не видел, мне не видно было. Она шалела от таких слов, но это прозвучало. Это прозвучало для меня, чтобы я поверил в то, что это можно. Чтобы у меня была надежда чтобы я пошел по этому пути и вот с тех пор за эти 12 лет я шаг за шагом восстанавливал зрение и я читаю пишу летаю и, и прочее прочее все Единственное, не могу водить машину то есть еще зрение не на том уровне и, но я иду к этому и вот так родился этот курс на той волне что некрасов ты можешь доказать что зрение можно восстановить вот Так получилось у меня есть тоже свой путь, когда я имела тоже близорукость и вот с помощью, как раз во время подготовки курса, в процессе курса я тоже получила улучшение зрения и продолжаю идти этим путем. И вот что я заметила: как только я, остан... то есть мы постоянно находим новые причины, новые методы, развиваемся в этом направлении, и как только я начинаю идти по этому пути, мой зрение начинает улучшаться. Если э, чувствуется такая остановка, что начинает казаться, что все, все методы найдены, то у меня процесс улучшения, он тоже замедляется. То есть э, мне хочется еще вот сказать, что этот процесс восстановления зрения еще зависит от того, насколько человек идет по своему пути или не идет. Вот когда он э, начинает где-то сдвигаться, где-то притормаживать, то зрение сразу ему об этом говорит. Я очень четко это прочувствовал на себе. Ну, знаете, это самый лучший стимул чем-то заняться, это человеку создать проблему. И волей-неволей приходится этим заниматься. И вот мы встретились для того, чтобы создать этот курс. И мы создали этот курс, мы довольно интенсивно над ним работали. Вот Ирина говорит, что во время подготовки курса у нее уже стало улучшаться зрение. Потому что она все проверяла. Все. Мы все это на себе пробовали, проверяли. И мало того, здесь э, стоит э, сказать еще о некотором э, моменте вот этого курса. Он называется прозрение. Ну, слово прозрение можно ведь двояко трактовать. Это прозрение как улучшение зрения, так прозрение и Расширение сознания, то есть что-то прозрел, осознал, что-то по-новому увидел в жизни. Вот. Так вот, эти два термина здесь работают. Точнее, два эти два варианта объяснения этого слова, они работают оба. Потому что Ирина, продолжая вот после нашего, выпуска нашей Академии заниматься преподаванием, просит, она, войдя в этот курс, у нее резко пошел процесс прозрения такого э, ментального, духовного. И она вышла в сферы. У нее сейчас серьезные достижения в, обла в этой области. Ирина, лучше ты расскажи о том, что, на что ты сейчас вышла по сравнению. Вот, мы когда, год назад начали этот э, курс? Э, да, прозрение. первый запуск курса случился 9 марта прошлого года. Вот. Вот. Ну, по, по, чуть больше года то есть мы с января, наверное прошлого года начали активно заниматься и в марте мы его вывели в мир так вот с этого момента, вот за год с небольшим, что произошло в твоем сознании, в твоем мировоззрении и в твоей вот в такой вот в твоем творчестве, лучше так сказать да, благодарю с радостью поделюсь когда мы только создавали курс, это были физические упражнения, энергетические практики. И вот в процессе курса у меня стало открываться тонкое видение. То есть я стала видеть энергии, чувствовать очень хорошо свою душу, высшее я, которое меня, меня начали еще более активно вести. И стало принимать, то есть начали открываться уже такие более целительские способности. И вот как раз мы с некоторыми участниками на курсе мы проводили такую индивидуальную работу и даже очень радостно что нам удалось это сделать с теми заболеваниями которые ну, на которых врачи сказали что ну вам ничего не светит у вас нет перспектив и, и а вот мы получили при глукоме снижение давления без операции без капит при а, заболевании сетчатки Пусть небольшие, но изменения. Но эти изменения очень ценны для человека, когда у него большое искажение. То есть он начинает чуть более четко видеть, он начинает различать цвета, и это для него большой прогресс, потому что официальная медицина ему такого не обещала. Вот поэтому мы начали применять и такого рода энергетические практики, которые позволяют достигать еще больших результатов. И это как раз-таки благодаря вот курсу, потому что проживая по эти практике, я начала и такую информацию получать. Я здесь, Ирина, наверное, стесняется сказать, но я об этом скажу. Мне, наверное, все-таки доверяют, доверяет аудитория, раз подписаны, то, наверное, какая-то степень доверия есть. И я не боюсь того, что вы можете отписаться после таких слов, но я скажу следующее. Вы, наверное, слышали о таком человеке, в свое время был известный в России, в Советском Союзе человек Святослав Федоров, который организовал вообще у нас в стране первые вот первые операционные так называемые микрохирургия глаза, то есть центры по всей России поставил такие центры микрохирургия глаза. И многим-многим тысячам, может быть, и миллионам людей он это помог восстановить зрение. И вот он довольно рано ушел из жизни. Кстати, тоже причина интересная. Ну ладно. Так вот, и вот буквально при Ирина, достигнув определенного состояния, в какой-то момент он сам на нее вышел. То есть Ирина приняла от него первый ченнелинг, знакомство. Ну и немножко об этом расскажи, раз уж я представил, то пожалуйста. Благодарю. Да, действительно, это было неожиданностью, и я долго... Сомневалась, спрашивала Анатолий Александрович. Ты меня что даже спрашивала, Анатолий Александрович, да. это действительно он, или это мне кажется, или что? Ну, это плотное воображение. Да. Да. И да, начала приходить очень интересная информация, связанная и с органами зрения, и с тем, как на них правильно воздействовать, какие есть методики начала получать эти методики в виде ченнелингов. И вот на Антону мы их еженедельно уже опробируем. На мне в первую очередь. И поэтому будем включать эти методики тоже в курс. Вижу результаты еще больше. И что интересно, то есть я вот как бы ни мой ум, ни фантазия, они не могли бы прийти вот к тому, что мы получаем. Это то, что очень неожиданно, очень э, специфично, но, но это похоже, что это работает. Будем... Нет, не, здесь уже нет, не сомневаюсь, я хочу сказать. Да, конечно, работает. Я это подтверждаю, потому что... Я э, в год, в общем-то, примерно у меня улучшение, вот начиная с того момента, когда я потерял знение, улучшение в год, ну, 2-3% а, было. Вот такими темпами я шел. И, и вот сейчас, когда Святослав а, включился и стал на мне экспериментировать и даже со мной проводить а, такие вот интересные опыты, прям конкретно, Ложись, и вот э, Ирина мне звонит, и вот мы, э, я лежу, а через нее идет канал, и она вот говорит, что он там сидит. Он, он говорит такие вещи, которые, ну, знать э, так просто не, никто не знает. Только я знаю. Но он это все мне говорит, и в том числе, если бы ты, говорит, не ленился, ты бы еще дальше продвинулся. То есть меня, и я после этих слов, ну, как так, меня назвать ленивым, ну что ж, я активно, более активно включился. Так вот, методики очень интересные, И мы сейчас э, все больше и больше погружаемся в эту тему, в тему энергетическую. А как я уже, помните, сказал о том, что э, здесь действительно в потере зрения э, в таком массовом количестве людей на планете, э, здесь присутствует явно какая-то... Система энергетическая, какие-то блоки, какие-то импланты, которые мешают человеку видеть хорошо. И что еще интересно? Часто мешают видеть человеку, который может что-то сделать для мира очень важное и ограничит его зрение. Чаще всего так происходит. Вот. И закрывают зрение. Вот если... Мы еще, я думаю, дойдем до, в своем курсе, дойдем до тех, кто полностью потерял зрение и будем с ними работать. Посмотрим там результаты, но это чуть позже. А сейчас мы пока все больше и больше погружаясь, пока все-таки занимаемся более такими поверхностными делами. Так вот, со Святославом Федором, я думаю, будем работать и дальше, творить дальше, потому что он взял такое над нами шефство. Такое кураторство в этом проекте, он видит его важность, тем более мы сейчас планируем, запускаем уже проект «Здравница», где офтальмология, вот как раз восстановление зрения нехирургическое будет тоже одним из элементов этого проекта, то есть это широко пойдет, так что мы в общем-то в этом направлении идем. Мы не отрицаем медицинский аспект и помощь медицины Ни в коем случае. Здесь все должно быть в очень таком гармоничном взаимодействии. Мы также не отрицаем и то, что делают вот практики, такие как Жданов, например, которые проводят и другие, которые проводят много разных сеансов, школ, семинаров по... Восстановление зрения, Люди, людям помогают освоить простые элементарные э, практики для того, чтобы восстанавливать зрение. Но это все тоже нужно применять, но я говорю, в этом все-таки есть одно но. Нужно убирать глубинные причины. Тогда процесс пойдет намного мощнее. Я это оценил, оценил на себе. Вот Ирина... Мы сейчас не будем говорить, на какие глубинные причины у меня вышли. То, что у каждого человека свой, свои какие-то причины. Но какие-то, может быть, Ирина, вот у других наших выпускников предыдущего курса, может быть, ты укажешь какие-то ну, интересные глубинные причины, которые мы выявили, и, помогая в этом, улучшили зрение этим людям. Расскажи, пожалуйста. Да, благодарю. Хотелось бы рассказать о том, что... Ну, сначала, в общем, что зрение часто закрывается, когда человек, как я уже сказала, сбивается со своего пути, то есть и когда он чего-то боится. Боится, во-первых, посмотреть на себя и на свое окружение. Почему? Потому что если он посмотрит, вот заглянет внутрь себя и очень честно посмотрит, то нужно что-то менять в своей жизни, нужно менять свое мировоззрение. А это бывает а, не всегда комфортно, не всегда, для этого нужна тоже большая честность и смелость а, для того, чтобы идти по этому пути. Поэтому вот некоторые все-таки выбирают такое а, сидение в теплом, но, но уютном, но болоте. И вот а, это... Одна, одна из таких очень явных причин, почему человек все-таки не идет по этому пути. То есть вот эти страхи, они оказываются сильнее, чем желание менять свою жизнь. Вот одна из таких самых распространенных причин. Да, это действительно страхи, лень, лень. И ты знаешь, и немаловажно еще такой момент боится осуждения окружающих, что вот начинает человек развиваться и на него даже близкий начинает говорить "О, ты куда попал ты в секту попал как и на какие энергии, одень очки кстати, сегодня мне Диана прислала она сейчас в другом месте находится она прислала такую такую юморезку сидят в, в болоте сидят и так, с таким удовольствием сидят парочка свиней, смотрят на берег, а по берегу идет знаете, такая тоже поросяшка, но такая цветочка, нюхает, балдеет, такая веселая, радостная, чистенькая. Они о, сектанка идет, вот это осуждение других э, в вот, э, сектанстве в том что ты куда ты попал куда что действительно лезешь есть же есть э, как говорится пути вот медицины иди туда и там тебе что нибудь вставят и ты глядишь будешь видеть ну друзья мои э, конечно ирина ты права здесь нужна смелость здесь нужна храбрость, здесь нужно желание э, стремление получить хороший результат в своем здоровье причем своими сот своими собственными руками это очень важно для меня это важно я не признаю такие пути когда тебе помогают ты что-то там принял что-то сделал но ты заглушаешь причину ты не прорабатываешь какие-то важные вещи и рано или поздно тебе это все вернется поэтому когда Устраняется проблема хирургическим ли путем, другим ли путем каким-то, но не устраняется причина, то э, очень часто возникают рецидивы. Ну как вот э, на тех же э, курсах, где э, учат э, работать со зрением. Человек работает, работает, да, улучшило зрение, чуть перестал заниматься. Зрение снова упало. Э, э, почему? А потому что причина-то не убрана. Можно сизифов труд этот, всю жизнь вот так заниматься своим э, зрением. Конечно, заниматься зрением нужно. Но не так интенсивно, как предлагают для его лечения. Лечение должно быть коротким. Это мой принцип. Короткие простые практики. Короткий простой процесс. Э, тогда э, все поддерживать, э, вот э, действительно вести... Такую профилактику, это нужно, как с зубами, так и с глазами. Нужно профилактику, этому тоже нужно научиться. вот Ирина, расскажи о нашем курсе немножко потом, Что он собой представляет, какая его форма и какие там особенности? Курс длится в течение шести недель. Даются еженедельно уроки. И каждый урок содержит как... Практики направлены на физическое восстановление зрения, так и энергетические, и на практике направлены на устранение причин. И здесь идет очень такая глубокая работа над собой. И вот очень важно, что... Единая группа собирается, которые, которые, у которых, люди, у которых единая цель — увидеть, улучшить свое зрение, и это помогает людям вот как раз-таки преодолеть такую где-то не смелость, где-то нерешительность заглянуть в себя, потому что когда один человек увидел свою причину, другим тоже это может отозваться, и вот таким образом в синергии идет мощный процесс. Поэтому вот здесь очень важна такая коллективная работа. И также э, хочу сказать, что вот как раз скоро у нас будет э, марафон проходить, где можно будет э, посмотреть, насколько... Ну, как правило, люди не ходят ко второму, а вот на этом марафоне вы сможете увидеть... Какие-то, может быть, есть отклонения, возможно, на что-то нужно обратить внимание. То есть такую пройти очень легкую, но диагностику, доступную каждому, доступную для ориентира, того, чтобы была возможность или заподозрить что-то, или понять, что у вас все хорошо, и как раз почувствовать на себе те практики, методы, которые мы даем в курсе. То есть там небольшая часть, но дается того, чтобы вы могли прочувствовать их на себе. В этом марафоне. Поэтому, если вам это интересно, то можете зарегистрироваться. Вот в шапке профиля Антона Александровича есть форма для регистрации на марафон. Да. Это а, у нет. нас будет какой по счету курс? Это будет уже четвертый поток. Четвертый поток. У кое-каких результатов расскажи, пожалуйста, предыдущих потоков. А... У нас были различные ситуации ты еще не сказала, Извини, ты еще не сказала да. о чате. Есть чат, где люди обмениваются, да. помогают друг другу, и ты там постоянно консультируешь и ведешь процесс. То есть это действительно тоже большая, имеет большое значение, большую эффективность этот чат. Ну да, извини, перебил. Да, да. Еще хотела сказать, что помимо тех результатов, которые есть с точки зрения офтальмологии при близорукости, дальнозоркости, то есть когда человек плохо видит далеко или близко, или у него есть другие патологии, то есть такой побочный эффект у нашего курса, что у многих стало открываться и внутреннее видение. То есть они начали тоже лучше слышать себя, лучше слышать свою душу корректировали свой жизненный путь, улучшились отношения с окружающим. То есть вот неспроста глаза ⁇ это зеркало души. Когда мы начинаем обращать внимание на глаза, на зрение, то, соответственно, и связь с душой лучше выстраивается. И вот получаются еще и такие результаты, что человек начинает себя лучше слышать, что сказывается благоприятно на его жизни. Да, здесь... Вы знаете, друзья, мы чем дальше идем в этом направлении, направлении улучшения зрения, чем глубже, тем столько открывается ресурсов, таких возможностей. Просто удивительно. Это действительно целое пространство. Пространство прозрения, которое нужно обязательно вести в жизнь каждого человека. Потому что профилактика нужна всем. А то в каком-то возрасте, да, у меня уже... Э, там дальнозоркость, да, это было хорошее зрение, а потом вот уже э, дальнозоркость развивается, но это же все старость, опрос... не должно этого быть, не должно быть, или там еще какие-то, да, э, уже не вижу той яркости э, цветов, это не должно быть, все можно э, э, корректировать, э, вести достаточно простую, но эффективную профилактику и сохранять зрение надолго, и а главное вот эти профилактические методы, которые мы обучаем на этом курсе, они позволяют, в общем-то, не, не получать проблемы. Поэтому вот это прозрение, оно по сути нужно каждому. Вот Ирина сказала о том, что там люди начинают глубже чувствовать себя, понимать свое предназначение, там, общаться с душой. Но и вот такие даже не только у Ирины, но и у других Некоторых выпускников появился мощный контакт с тонкими планами, появились ченнелинги. То есть люди расширяют свое зрение и выходят за пределы просто физического зрения, обретают духовное зрение. Так все-таки несколько примеров можешь привести? Да, ну вот, например, с детьми могу... очень интересный был пример, когда зашла. На курс мама, у всех ее детей были проблемы со зрением, ну и есть, и на тот момент. И когда мама начала разговаривать сама с собой, она поняла, почему так произошло, почему вот все дети с задачами по зрению. И постепенно, постепенно начала решаться эта задача. То есть там за один курс, конечно, не решить, Проблемы действительно серьезные, но хотя бы произошел вот такой существенный сдвиг в состоянии зрения ребенка. Вот поэтому э, важно очень продолжать работать. Есть, есть пример, когда женщина уже ей была рекомендована операция, но она в процессе прохождения курса эта операция отменилась. Также хочу сказать, что если, например, операция все-таки уже сделана, то можно тоже все-таки погрузиться в себя, познать задачи, почему так, почему произошло это с вами, почему случилось нарушение зрения, для того, чтобы и результат операции стабилизировался, чтобы последствий не было ухудшения, и для того чтобы эта причина, по которой произошло ухудшение, она устранена, устранилась, и дальше уже пройдет процесс реабилитации гораздо легче. То есть здесь вот очень такие многосторонние процессы, которые происходят, поэтому здесь я думаю, что каждый может найти то, для чего ему нужно прозреть. Это и свою жизнь улучшить, и зрение, и решить задачи снизу, то есть очень много таких вот составляющих для, для прозрения. Ты знаешь, я о себе даже хочу на своем примере сказать вот поддержку того, что ты сейчас объяснила. Я бы никогда вот если бы не было этого курса и не занялся исследованием глубоких причин своего ухудшения зрения и вот путей восстановления я бы, наверное, не дошел до такой причины, не, наверное, а точно бы не дошел. А вот с помощью вот того, что я погрузился, стал исследовать, и с помощью Ирины мы вышли, например, на то, что вот у меня одна из причин моего плохого зрения с детства. С детства у меня была плохая ну там близорукость. Это потом я полностью, а вот с детства была были тоже проблемы со зрением. Оказывается, оказывается, мой дед, мой дед, по линии отца, он был на войне, был офицером, и там произошла довольно жесткая, трагическая ситуация на его глазах. И у него, в общем-то, у него самого зрения не пострадало, но это записалось с таким мощным стрессом в его сознании, в его подсознании, что у его детей, вот у него два сына, три дочери, у всех плохое зрение. А один из сыновей даже потерял один глаз. То есть у, у, до этого у всех было, у него там, у его отца зрение хорошее, а после него у всех, у всех плохое зрение. И вот мы нашли эту причину, и у него, у его детей, а, точнее, у него хорошее, у его детей, и у детей его детей, то есть у его внуков, вот я его внук, вот, и у, у них у всех плохое зрение. То есть, понимаете, и вот я вышел на эту причину и занимаюсь ей, и она, то есть это сразу мне помогло, вот осознав это, проработав это, эту причину, я сразу почувствовал продвижение в своем улучшении зрения. Конечно. Оно не так просто, не так быстро меняется, не так быстро улучшается. Но я полностью уверен, что э, через несколько лет я выйду на полное зрение. Я полностью, а может даже быстрее, может через несколько, а может через год. Не, да. Я не загадываю, не ставлю такие планы, просто иду в этом направлении с максимальной скоростью. Так что действительно этот курс очень много дал нам с, с Ирины в первую очередь и во вторую очень многим людям. И главное, что мы не дошли до дна этой темы. Мы не будем останавливаться. Вообще в нашей академии, один из главных, наверное, достоинств нашей академии, что мы никогда не повторяемся. Мы идем все глубже и глубже. Дальше и дальше. Из года в год, из месяца в месяц даже. И вот в этом вопросе мы только, как говорится, ну всего четвертый поток. Это не так много. И мы не видим там э, окончания пути. Настолько много в этом направлении, направлении э, всяких mm -hmm. причин, э, проблем, задач и способов их решения. Это действительно еще зачастую даже неподнятая целина. Потому что медицина берет только узкий аспект этого всего. Они не заглядывают в причины. А причины называют ну, самые простые. А, но это только части, только надводная часть айсберга. А мы... Вот на этом курсе рассматриваем уже само тело айсберга. Само тело айсберга, где вообще-то кроется в основном. И все и кроется. Ну что, Ирина, у тебя есть что добавить? Будем завершать процесс. Да, хотелось бы добавить, что ну, вот вы уже сказали, что здесь важен... Ежедневное, ежедневное движение каждому, то есть важна и, важны и осознание, и физическая э, составляющая. То есть здесь вот такой комплекс, и, и понимаю, что наверняка большинству людей вот, удобнее сделать операцию, сходить к врачу и вот как будто бы э, решить проблему. Но на самом деле тоже такая иллюзия, которая не решает проблему. И вот все-таки хочется, чтобы как можно больше людей уже взяли ответственность, во-первых, сами за свое здоровье, а во-вторых, не, не побоялись вот пойти по такому пути, когда точно они являются сами творцами своего здоровья. Потому что когда человек начинает заниматься зрением, закономерно выстраивается и его в целом то есть вот, и, и в курсе у нас тоже направлены не только на упражнения, упражнения или практики только на зрение нет там идет а, работа и с телом поэтому вот хочется еще на это обратить внимание что важна важно каждая деталь каждая мелочь важно уметь а, вот, взаимодействовать именно воспринимать себя целиком вот. да. и это тоже и дается в курсе вот это хотел добавить да, благодарю, да. Ирина, я здесь тоже <смех> есть что добавить, то, что я никогда специально, вот только зрением, чтобы заниматься, улучшить зрение, никогда не занимался. Я все время шел в комплексе. Я работал со всеми своими органами, в целом со своим организмом. Улучшая его, я видел улучшение зрения. Потому что это все взаимосвязано. И мы находим такие взаимосвязи. Причем очень интересные взаимосвязи. И оказывается Каждый позвоночник, вот, он имеет, каждый вот позвонок, позвонок имеет свое назначение и для зрения тоже. То есть ой, такие тонкости открываются. Я просто <со> в восторге от той глубины, которая открывается, потому что это творчество, это новые подходы, это главное повышение эффективности, улучшение зрения. Так что, друзья идемте вместе с нами, будем творить. Мы не говорим, что мы уже достигли какого-то окончательного уровня мощности всех наших практик. Мы в пути. С каждым, в процессе даже каждого курса, каждого потока мы улучшаем, улучшаем, улучшаем. И это все более и более повышает эффективность его курса Мало того, мы потом планируем сделать еще вторую ступень, где еще более глубокий, уже идет набор туда практик и методик, то, что нужно сначала первый слой снять, потом второй. Возможно, мы сделаем со временем, но в здравницах, скорее всего, и будет. У нас будут кабинеты, где уже человек может прямо на месте получить практическую помощь и потренироваться с помощью аппаратных методов и так далее провести диагностику полноценно то есть и это будет то есть мы темой прозрения человечества теперь вы понимаете что мы не так просто это слово говорим мы занимаемся серьезно и надолго и вот то очень важно что Ирина практикующий в прошлом хирург не микрохирург как раз по зрению, она увидела, что это путь не самый лучший, и она как раз захотела помочь людям по-другому решить вопрос зрения. И это ей удается, это ее мечта выполняется. Вот этот курс, это наше детище, это то, что действительно приведет ее к другому, к другому пути возвращения зрения. Итак, друзья, приглашаем вас на вот этот марафон, где можете продиагностировать себя. И потом у нас и скоро будет курс потом, да? Начнется поток, да, да. пятый 21 поток. Февраля. 21 февраля начнется пятый поток. А марафон когда? Марафон с 14 февраля 14, начинается. Да. Пройдите этот марафон и потом примите решение. Благодарю вас, благодарю, Ирина, благодарю, вам, друзья, интересно. что послушали, посмотрели, передайте своим близким друзьям все те ноу-хау, которые вы услышали для своего сознания. Может быть, кого-то это заинтересует. Потому что чем больше людей будут видеть яркость, красоту жизни, а это очень важно. Не просто видеть, многие вот останавливаются, да я вижу, что это. Нужно видеть всю красоту мира. Это наш девиз. Видеть красоту мира полностью, в полном цвете, в полном объеме. Видеть красоту мира, мы к этому стремимся. Просто видеть, ходить себя обслуживать, это не наш процесс. Да, мы этому поможем, но это не главное. Главное видеть полноценно всю красоту мира. Итак, путь, друзья.